Я понятия не имею, куда я еду и где. Куда я знаю, я еду, но я не пойму, где я. 36,60 36,60 Здесь нужно будет поставить подпись прежнего собственника Так, деньги Я имею ввиду Чтобы так вот деньги привезли Правильно? Сколько там? 32 Отлично Поехали. Батарейки на часе должны точно хватить. Чё, добрый путь. Извините, что она из косок немножко получается запись. С Гопрошки. Зеркала отстроены. наверное спасибо как-то ручка блядь, совсем высоко стоит я бы ниже спустил мне них вам не получается короче ручка задратая Сейчас погода в принципе хорошая Дождя не обещали, нарушаем Как слышим? Надеюсь вам хорошо слышно Получается Kawasaki ER6F В пластике Один из самых бюджетных туристов на рынке Нарушаем Разметка полоски 1.1 Ну что, хотели новых видео По катушке Ловите Сегодня мы забираем мотоцикл Kawasaki ER6F 2013 года за триста двадцать пять тысяч рублей дорого это или дешево смотреть вам, у нас сегодня 5 июля 2018 года я вот не знаю что рассказывать в таких вот поездках, люди что-то умудряются вещать, рассказывать, я не, не знаю что вам могу нового рассказать на самом деле Что это было сейчас Тронулся со второй передачи Как лох здесь ехать вообще негде Светофоры везде Скорость 50 На чужом мотоцикле отжигать это не особо Камильфо как-то Хотя этот мод я знаю очень хорошо Не конкретно этот А эту модель Она ни хрена ничем не отличается По своим характеристикам, данным и по всем Параметрам вот того же 2009, 2008, там года и так далее. Все то же самое, ничего не меняется. АБС прибавили, да. Переборку поменяли, да. Посадка та же самая, не знаю, кто-то что-то говорит, может быть, будет. Надо немножко поправить на микрофон и все дела. А то получается я слышу сейчас в наушниках то, что я говорю, то, что я слышу на улице через микрофон. Это напрягает. Тут <клухи> Включим аварийку. Она здесь, слава богу, есть. А вот ручку я бы, конечно, прибор... Вот этот вот пульт я бы, конечно, опустил. Но что-то как-то он зажат, непонятно. Вот теперь покомфортнее, конечно. Потому что я в отражении слышал свой звук, то, что я говорил на этой полбеды. Минимальным запозданием я слышал то, что было на улице. Спасибо всем автомобилистам, кто пропускает мотоциклистов. Надеюсь, мне бензина хватит, доехал. Спасибо хотя бы то, что вы видите нас в зеркалах, хотя бы даже когда стоите автомобилистов, как сейчас дяденька. Посмотрел в зеркало, все, я еду. Нарушаем, нарушаем. Ну что, я не знаю, что вы хотите услышать в таких вот покатушках. Честно, я не совсем понимаю, что я могу интересного вам рассказать. По поводу мотоцикла. Ну, как сказать? Конечно, те, кто попробовал литр... Уже, конечно, этот мотоцикл для них Ни о чем абсолютно Потому что, ну вот а, Этот мотоцикл для них Это уже пройденный этап Ну вот, смотрим Ух ты Ух ты, как тебя болтает, а Пора тебе резину менять Посмотрим еще разу Смотрите Ух ты, пта, блядь Ух ты, пта, блядь Но это говорит еще не только о том, что там рама кривая, там у кого-то что-то воблинг. Резину подкачивайте правильно. А, очень многие этого боятся, воблинга, так скажем. Но он же контролируемый абсолютно. То есть если у вас начинает такая болтанка во время того, когда у вас... А, во время того, как, когда вы держите за руль, и вы понимаете, что у вас болтанка, просто открываете ручку и все... Просто открытие ручки поможет, потому что разгрузка идет, получается, переднего колеса. Так, у нас тут опять светофоры пробки. Это в город Подольск. Едем мы в Москву. Сколковская шоссе 31 спортхит. Там Туда мы сейчас заедем. Поставим сейчас. А, поставим сейчас мотоцикл. И будем его обслуживать. очень плавненько, аккуратненько двигаемся в потоке. Даем себя увидеть. Стараемся ездить по правилам. Сейчас я приоткрылся для того, чтобы разгрузить переднее колесо и переехав в неровность дороги. Вот примерно как-то так. Многие меня спрашивают, как правильно ездить, как правильно тормозить, передним лучше или задним лучше. Вообще я торможу комбинацию. Я торможу обычно сначала задний, проседает переднее колесо, только после этого уже торможу передним. Соответственно, пока я дотянулся до курка, переднего тормоза. У меня задний уже просадил переднюю вилку. И правильно как откручивать, то есть не надо откручивать его до устеру но и не давать, не докручивать тоже не надо. Тут нужно найти какой-то баланс. Переключайтесь на вторую передачу хотя бы, когда вы там 50-60 уже есть. Если это спортивный мотоцикл, то переключайтесь хотя бы. Тогда уже едете там 60-70. Вы таким образом не нагружаете вторую передачу, то, что ломается обычно у всех. Смотрите по зеркалам. Постоянно смотрите, что находится по бокам. Где, какое движение. Ну, не знаю. Я не учитель. Ух ты, я на красной еду. я прокатился на красный сука. На самом деле, конечно, хулиганить там, типа, о, посмотри, я сейчас зажгу, там, на заднем, все это круто, конечно. Но, как мы знаем, баловство до хорошего не доводит. То есть, если вы хотите, там, побаловаться, по похулиганить, испытать судьбу на прочность, помните еще о том, что вы можете усугубить кому-то жизнь, тем самым, если он станет участником такого ДТП с вашим участием. По вашей вине. Вот честно, бывает такое, блядь, что говорить, Вообще ху... пойми. Вытекаться нельзя. Сейчас вот я, например, ну, взял я звук. Воткнул себе в шлем. Взял я две камеры. Еду, снимаю. И что говорить-то? Говорить чего? Говорить, я не знаю, что говорить. Я когда задают, задают вопрос, я могу что-то рассказать. А когда вот это вот всякие умники, считающие, что они знают, что рассказывать, или там считают, что какую-то умную чушницу несут какую-то ахилленицу, ездят и там что-то рассказывают, обсуждают, там что-то какие-то там. Вот я на первой передаче проехал 62 километра. Крутите больше, не стесняйтесь крутить. Но подсечку, соответственно, не надо. там То есть, условно говоря, полка у него там тысяч до восьми. И крутите спокойно до восьми. Просто дальше крутить нет никакого смысла. А так-то крутить можно. Вот, 75 было, да, или сколько? На первой передаче спокойно. Нормально, 75 километров в час на первой передаче. Почти полностью в отсечку. И нормуль. Сейчас у там что-то знаете, если вы мне написываете, то я могу перегонять мотоцикл в этот момент. Или могу быть в сервисе. И если я вам не отвечаю вконтакте или не поднимаю трубку, знаете, я могу быть занят. Отвечу всем. Если кому-то не ответил, напишите второй раз, потому что я мог пролистнуть случайно. Посмотреть сообщение, не успеть ответить, потому что мне могли тут же... О, спасибо большое, спасибо. Спасибо большое. Потому что мне могли что-то... Допустим, я начинаю готовить ответ, уже пишу, и мне тут же а, звонит какой-нибудь там человек по поводу какого-то срочного дела. И он мне звонит, я как бы с ним разговариваю полчаса, после этого я кладу трубку и уже забываю, что я вам что-то писал. Ну, извините, так, так возможно быть. Спасибо И не стесняйтесь отблагодарить водителя, который вас пропустил Вам-то не сложно отблагодарить, а он не обязан От того, что кто-то кого-то отблагодарил, еще никто не умер И не показался ни крутым Вот мне больше нравится не, не скорость, а динамика и маневры мне вот в этом плане Йорш очень нравится, тем, что вот у него динамика слезов для города, он высокий, статный, его видно, а, да отлично вообще на самом деле, что для новичка-то еще нужно. Да я думаю, мне бы хватило его для города, потому что а, я особо не гоняю. Конечно, бывает приятно, когда ты под хвост можешь дать 150 кобыл или более, но здесь 70-70, не ошибаюсь, лошадок, и они вполне все неплохо показывают, на тот вес, который он имеет, вполне неплохо. Вот еду я 95 Наверное нарушаю, но не сильно шлем подсвистывать вот так вот попробуйте прибить его чуть-чуть и будет огонь сейчас уже перестал свистеть потому что стекло приоткрывается вот так и начинает подсвистывать вот Оп, закрыли и все вот смотрите вот вышли свистит вышли да подбиваем его смотрите вот и не свистит глаз глаз а еще чаще протирайте все резинки в шлеме, смазывайте его. В большинстве топовых шлемов, таких как, например, Шоя, Рай, там, я не знаю, может быть, и в АГВшке есть. Есть специальная смазка такая маленькая, тюбик такой маленький. Это смазка, чтобы смазывать вот эти вот места светручьи. Спасибо. Аккуратненько протискиваемся. Немножко шевелюсь для того, чтобы меня было видно. Видите, вот как сразу, оп, и реагирует. Спасибо. Этот не видит в очках ничего. Он курит. Ему не до этого. Во, увидел. Спасибо. Не обязательно там газовать, что-то перегазовывать. Так, девочки, спасибо. Не надо отъехать быстрее 23 км в час в пробке. Вот сейчас пробка стоит. Я еду 20, 16-15 сейчас да, вот я аккуратненько качусь. Зачем ехать по пробке стоячей? 60-80. Я этого никогда не понимал. Потому что на скорости никто, по сути, не будет открывать вам дверь, да? ну не вам, в смысле. Вам препятствие дверь никто не будет открывать. А вот нам на нулевой скорости могут спокойно открыть. Поэтому Остерегайтесь открытых дверей и подделок так, ну что, поедем, объедем подниму. попробуем не забываем смотреть влево чтоб не было такого же мотоциклиста как вы, ну ха, тут то же самое и ничего мы не сделаем будем стоять М я конечно могу сложить зеркала и обнаглеть, но я не такой на чужом мотоцикле не пропустят, не... не... пропустят вас сюда пропустят, если вы попросите Поворотничком там или морг, Моргнете чем-нибудь Если вы вменяемо адекватно Ведете себя обожительно на дороге По отношению к другим участникам Вам также Вам также будет относиться Я на второй передаче 80. Зачем вы переключаете на четвертую и идете 80? Я этого не совсем понимаю. Если на второй можно вполне комфортно ехать и ускоряться. О, опа, и все. Даже уже можно первый переключаться, обратно. Если у вас мало куба турбика. Это на литр 300 какой-нибудь сибихи. Можно, конечно, включить пятую и трогать. На второй передаче 96 И что, что он работает на 9000, что? Ему хорошо, так ему легко Он едет без нагрузки абсолютно Я понятия не имею, куда я еду и где да, я знаю, я еду, но я не пойму, где я все, по чуть -чуть. Давайте чуть-чуть Давайте Чуть-чуть быстрее потока Чуть-чуть буквально, вот, все Не надо сильно ускоряться Ехать на 300 потоки, потоке, который идет 90 Поток сейчас идет примерно там 75, я иду 92. Вот, привыкните к этой скорости плюс 20 километров. И все у вас будет отлично. И то даже на этой скорости бывают люди умудряются. Отвлеклись там чего-нибудь куда-нибудь, на дебку посмотрели, на автобус, там, еще что-нибудь. То есть тут такое дело. И старайтесь прятаться между машин вот так вот. Не обязательно заезжать за топ-линию. Но вы должны заехать внутри машин для того чтобы вам сзади никто не прилетел если вы станете например перед машиной то это может быть плачевно закончится в один прекрасный момент когда кто-нибудь просто проморгает вспышку и вам въедет в задницу как бывают сонные водители вот такие маневры я люблю как по-украински макдональдс я люблю Так, надеюсь, у меня батарейки еще не все сели. Это уже село, походу. А это еще снимает, да? Интересно, как давно у меня эта камера отключилась. Вопрос о том, как ко мне доехать. Вот вам полковское шоссе, вот МКАД. Внутренняя страна МКАДа, 52Б. 52 километр В. Б. Б. Вот едем ко мне. На сервис. Вот впереди вот там спортхит. Вот здесь обычно стоят гайцы. И весь на всех пытаются таксистов сдрючить. Вот смотрите, спортхит. Поворачиваем здесь направо. Снова направо. Проезжаем спортхит. Он остается у нас с левой стороны. Проезжаем чуть дальше. И вот здесь, где написано автостекло, только напротив есть. Здесь белый забор и шлагбаум. Здесь проезжаете и говорите Сколково автотех В случае если вы на машине Если на мотоцикле То вам это не надо Вот Kawasaki сервис Здоров Заезжаем за здание Кстати этот мотоцикл Был куплен здесь Заезжаем за здание, вот за это. Прокатываемся чуть дальше, вон она автомойка, а вот он, наш бокс. Собственно, и все, друзья. Вот на месте. Ну что, всем спасибо, кто просмотрел видео до конца. Ставьте лайк, напишите, что вы досмотрели ролик до конца. И напишите, ждете ли вы продолжения про этот мотоцикл ER6F 2013 года, как мы будем его обслуживать, будем его там колеса, резину менять, как мы это делаем. Если интересно, пишите обязательно, нам очень важно ваше мнение. В принципе и все, вот он мод. Вот насевшая батарейка Sony, не включающаяся. Снимаю с GoPro старый, так что извините за качество. Ну что, всем привет, ставьте лайки, пока.